Кто такой психолог и чем он отличается от психиатра Психолог – это человек, который получил высшее психологическое образование Практикующий психолог, который работает с клиентами и их запросами – это психотерапевт Мы работаем со здоровыми людьми, которые не чувствуют себя счастливыми или успешными Пытаемся разобраться в ошибочных стратегиях поведения и мышления Исправляем их для того, чтобы улучшить жизнь человека Делаем его жизнь полноценной и счастливой психотерапевту клиент приходит с внутренним душевным запросом в стиле «У меня не получается», «Меня тревожит», «Я боюсь», «Я переживаю», «Я злюсь». Хороший психотерапевт может помочь клиенту в отношениях с близкими, друзьями, партнерами и, самое главное, в отношениях с самим собой. Мои клиенты обращаются ко мне даже с бизнес-проблемами, связанными с человеческими отношениями, партнерами, отношениями с их деньгами. Психиатр – это врач. Он работает с больными людьми, с людьми, у которых есть нарушения вследствие психофизических особенностей и отклонений. Если сказать одной фразой, психолог – это ваш поводырь к счастью. А психиатр – это доктор для людей с особыми медицинскими показаниями. Поэтому не стоит бояться самому и не стоит тыкать пальцами в людей, которые уже ходят к психологу. Просто они хотят быть счастливыми и будут, если выберут себя хорошего специалиста. Если у вас есть интересные вопросы по психологии, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и будьте счастливы!